Человек так устроен, что то он совсем о себе не помнит и о себе забывает, а часто, как только что-то случается, первое, о ком он вспоминает, это о себе. Что я имею в виду? Человек становится виноватым во всем, что происходит вокруг. К чему я это говорю? буквально недавние встречи было несколько я виновата в несчастье собственной дочери я виноват в болезни собственной матери я виноват и так далее и тому подобное да наверное есть какие-то причины почему люди так говорят но это видео я снимаю именно для того, чтобы еще раз рассказать о том, что если хочется нам быть первопричиной, то есть э, причиной успеха или неуспеха у других э, людей, то, к огромному сожалению, это не так. О, я вру. К огромному счастью. Почему счастью? Потому что было бы, наверное, мучительно осознавать, что из-за тебя происходит что-то в жизни других людей. Я считаю, это уровень Бога. И здесь есть видео по этому поводу, трудно быть Богом и так далее, и тому подобные вещи. Итак, когда человек делает себя виноватым. Да, это очень легко сделать себя виноватым, но... Виноватый человек действительно готов к последствиям, а последствия есть. Помните пресловутую поговорку «Виновник должен сидеть в тюрьме». Ну, конечно, если я виноват в болезни матери, то кто ж меня в тюрьму-то посадит? Действительно некому. Но у нас всегда есть мы сами, и мы сами прекрасно справляемся с этими обязанностями. Мы сами себя сажаем в тюрьму тюрьму своей души мы сами себя наказываем более того мы ходим и просим наказание у других людей я же плохой я же сделал что-то ужасное я же виноват во многих грехах из-за меня страдают люди причем близкие люди семья это очень частый вариант но кроме вас самих это никто вам не сказал и кроме вас самих, выпустить вас из тюрьмы своей души больше некому. Истина состоит в том, что каждый живет свою жизнь. Ваша мама, ваш папа, ваши дети, ваш муж и даже вы сами. Да, эти жизни пересекаются. Да, действительно, когда рядом со мной стоит даже просто какой-то человек, я не могу не реагировать. А если уж живет со мной какой-то человек, то, естественно, что-то между нами происходит. И э, человек реагирует на мои слова, действия, поступки, эмоции. И я точно так же реагирую на другого человека. Но каждый находит то, что умеет искать. Когда рядом со мной мой муж, это не потому, что я знаю, что ему нужно, и я ему это даю. А это потому, что он берет то, что ему нужно, даже независимо от того, знаю я это или нет. Точно так же происходит и со мной. Я беру то, что нужно мне. Во-первых, я знаю, что это такое. Во-вторых, даже если я не знаю, где-то внутри это закрывается потребность. И действительно, когда что-то происходит с нашими близкими, нам это неприятно. Но это не значит, что мы в этом виноваты. Даже если наши близкие это говорят. Я часто была причиной большого давления у своих родителей. Но большое давление это было у родителей. И я не всегда даже понимала, по какой причине. Да, я тоже считала себя виноватой, мучилась совестью. Но как-то однажды я поняла, что ответственность за свою жизнь несет каждый самостоятельно. Даже если мы приручили этих людей, они позволили эти вещи, они что-то делают для того, чтобы найти этих виноватых. Если вам хочется, можно быть виноватыми. Это вашу жизнь сразу окрыляет, делает осмысленной. У вас такая миссия великая – виноватить себя и брать наказание от других людей. Но можно же жить счастливой жизнью. И можно взять ответственность за свою жизнь и отдать ответственность за свою жизнь другим людям. Это безумно тяжело, особенно, если дело касается детей. Да, мы привыкли. Покормил, переодел, похлопал по плечу, похлопал еще где-то, и воспитание у нас и очень хорошо идет процесс. И тут вдруг мы замечаем, что ребенок растет. Кто-то замечает это в 15 лет, кто-то в 40, кто-то не замечает никогда. И нам так не хочется, чтобы этот ребенок куда-то уходил. Мы каждый раз звоним и беспокоимся, а где ты, а что с тобой, а что случилось? И каждый раз нам говорят, что мама, я уже взрослая или взрослая. Да какая же ты взрослая? И далее, и тому, и далее. Это очень тяжело отпускать от себя людей. Но дети гости в нашей жизни. И они пришли сюда не для того, чтобы оставаться в пеленках всю жизнь. И вы не виноваты в несчастьях своих детей. Вы не виноваты в счастье своих детей. Вина это у прокурора. У них по ходу работы есть такое понятие, как обвиняемый, слово вина и так далее. Человек всегда делает только то, что он хочет делать. И здесь есть видео по этому поводу. Конечно, если вам хочется быть виноватыми, я вам не мешаю, потому что я только что говорила о том, что каждый ответственен за себя сама самостоятельно. Но если вам надоело получать наказание, а они всегда будут, такое ощущение, что весь мир знает, что вы плохой и вы какой-то виноватый, скажите миру другое, скажите себе другое, и через вас мир поймет вас. Вы хороший, вы ни в чем не виноваты. А каждый человек имеет право жить так, как он хочет. К сожалению, снова к счастью, это не зависит от вашего мнения, от вашего желания, от ваших действий. Они могут влиять, но зависеть никогда. Уровень Бога – это не на земле, и не надо из себя делать богов, потому что рано или поздно Люди разочаровываются в миссии Бога, если они таковую на себя надели. Рано или поздно люди не так благодарят их, как им бы хотелось, не так ценят их действия, как им бы хотелось, не так принимают те жертвы, которые вам бы хотелось. У вас всегда есть вы сами. Займитесь своей жизнью, улучшите свою жизнь и сделайте своих Родных и близких счастливыми именно таким образом, что они будут радоваться за вас и стремиться вместе с вами к такой же хорошей жизни, как и у вас. Выпускайте себя из тюрьмы своей души, как сказала Луила Вилма в одной из своих книг.